Солнце встать не успело. А ты уже глот выберешь. Где? Мой убийца. Жизни, когда видишь нас, держись у нас Помимо рифмы слов, не сбитые приведи ровно нам глаза Говорите, мы дрожим, когда мы убиваем Можно думать, у нас нет души Мы убийцы, это сель жизни Когда видишь нас, держись у нас Помимо рифмы, слов, не сбитые Ножи, приведи ровно нам глаза Говорите, мы дрожим, когда мы убиваем Можно думать, у нас нет души Говоришь, что меня ёбнешь, ну как скоро бей Представь, как древний египтянин перед скоробеем Ты блеешь, как овца, и конца и края, твоим репликам не видать И как тебе дать понять, что надо пошли? Мы убийцы, это стиль жизни, когда видишь нас, держись У нас помимо рифмы слов избиты наши нажив при ровным нам глаза Говорите, мы дрожим, когда мы убиваем, можно думать, у нас нет души это жизни, когда видишь нас, держись У нас помимо рифм мы слов есть битые ножи При виде ровном нам глаза Говорите, мы дрожим, когда мы убиваем Можно думать, у нас нет души